Аморфное состояние характеризуется отсутствием порядка в расположении частиц. Некоторые свойства аморфных тел такие же, как и у кристаллических. Другие похожи на свойства жидкостей. Строение аморфных тел подобно строению жидкостей. Молекулы колеблются около положения равновесия и время от времени совершают перескоки с одного места на другое. Вещество может переходить из аморфного состояния в кристаллическое и обратно.